Господи. Вот. Сереж, ты что, с ума сошел? Фужеры! Фужеры, давай! Ну а сегодня-то что празднуем? Забыла? Сегодня мы празднуем 10 лет безумного, круглосуточного и регулярного счастья. Точно. Представляешь, забыла. Ты забыла, а кое-кто. Не забыл. Опа! Ой, это мне? Нет, это мне. Я просто хотел похвастаться. Да тебе, тебе. Надевай. А -а -а. Ну давай помогу. Ой. Так. Потрясающе. А -а -а. Но ну, а только как-то халат, тапки. Это еще не все. Два билета в Милан, десять дней жесткого шоппинга. Сереж, а что я Наташке скажу? Мы же вроде с ней собирались. Так это для вас, Наташка? Сереж, ты чудо. И это еще не все. Это же... Это же... Мам... Сереж, а у меня прав нет. Садись, садись, давай. Права? Ой. Документы на дом. Акции. Зачем? Мои счета теперь твои счета. Сереж, ты меня пугаешь. И, наконец, главный сюрприз. Пабам! Свидетельство о разводе. Сереж. Но-ну-ну-но. No, no, no, no. Мы уже чужие люди. Сереж, ты фантастический мужчина. Ты как будто читаешь мои мысли. О, прочел еще одну. Понял, ухожу. Сереж, я не поняла, ты что, вот так вот уйдешь? Мне остаться? А, нет, нет. Просто я подумала, ты такой добрый. Щедрый внимательный. Это что ж, такое счастье достанется другой женщине? Я же не усну от злости. Момент. Спи спокойно, дорогая.